Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео попробуем создать сборку одной стереометрической фигуры. Это усеченный икосайдер по простому фигуру футбольный мяч. Попробуем сделать вот такой вот вариант с плоскими гранями, который состоит из 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Будем делать сборки при помощи виртуальных компонентов. Файл сборки я уже создал и теперь создам здесь пустую виртуальную деталь. Для этого я иду вставить компонент «Создать» и здесь выбираю пустой шаблон детали. Открываю этот шаблон. И на плоскости сверху здесь нарисую шестиугольник. Поставлю размер стороны но ну пусть это будет 50 миллиметров и выдавлю все это ну скажем на 5 миллиметров после чего создам еще одну конфигурацию Погашу первую бабушку и здесь также на плоскости сверху создам еще одну фигуру, только это будет уже пятиугольник. Точно так же со стороной 50 мм. То есть у нас одна деталь будет содержать в себе как бы две детали при помощи конфигурации. Также выдаем на 5 мм. Для того, чтобы внутренние кромки у нас не пересекались. Здесь добавлю фаску. И то же самое сделаю для первой конфигурации. Так детали у нас э, готовы. Теперь необходимо сделать э, подсборки. Я не буду делать э, всю эту сборку из 32 деталей, а сделаю несколько подсборок, а потом размножу их уже в головной сборке. Здесь поменяю конфигурацию на 2. и создам новый узел сборки. Также зафиксирую его и уже в этом узле сборки создам дополнительно Пять шестиугольников. Сопрягу по плоскостям. И сопрягу по кромкам после чего добавлю еще один шестиугольник и сопрягу его с уже имеющимися компонентами. Так все детали у нас здесь определены, и мне останется только размножить э, линейным массивом. Одну деталь, это будет шестиугольник а, круговым массивом. Для этого я зайду в деталь. В принципе, можно было сделать и сборки, но я сделаю лучше в детали. И сделаю новую ось. Так, здесь я ее высвечу. И выделив одну деталь круговым массивом вокруг Т-оси создам вот такую вот подсборку Здесь пятиугольники черного цвета, но давайте тоже покрасим их в черный цвет. Так, одна по сборка у нас уже имеется, мы ее можем также скопировать и сопрячь, ну, например, по осям пока. В принципе, можем добавить к этой сборке еще э, пятиугольников. Сопрягаем также по кромкам. Достаточно двух сопряжений, и э, деталь у нас уже полностью определенная. Берем и также размножаем ее круговым массивом. Ось можно пока скрыть. И здесь тоже ось пока можно скрыть. Так же, как и исходные точки. Но ну, вот уже что-то похожее на футбольный мяч. Осталось добавить э сюда еще шестиугольники. Да. Заходим опять же в эту же сборку. И добавляем сюда шестиугольник. Попробуем добавить его в предыдущий круговой массив. И теперь попробуем сопрячь две полусферы. Так, ну вот вроде бы все получилось. Давайте посмотрим, сколько у нас оказалось пятиугольников и шестиугольников. Пять... Эту деталь принавать да не смогу, потому что а, эта конфигурация ну, не страшно. Всего 32 детали. Посмотрим на визуализацию. Да, 20 таких и 12 таких. Не знаю, сколько на это ушло времени. Наверное, минуты 3-4. И при помощи всего одной детали с двумя конфигурациями и одной подсборки можно быстро сделать вот такой вот футбольный мяч. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!